В общем, сегодня у нас испанский язык. Покажу на живом примере, каким образом нужно работать с источником живого языка. Это то, что делаю я. То, что я хочу, чтобы делали все мои подопечные. Я посмотрел фильм, платформа. Я уже делал на него обзор. Я знаю его содержимое. И теперь я буду смотреть его на испанском языке. Сюда я буду выкладывать то, что я называю скринами. Да? То есть те фразы, которые включают в себя какие-то слова или выражения, за которые у меня цепляется глаз. Значит, еще раз, не надо записывать все слова, которые вы встречаете, только те слова, за которые у вас цепляются глаз, за которые вы сможете запомнить. Элойо, это не платформа, это или яма. Комер это у нас кушать или есть. Обвио это очевидно, он будет еще использовать его. Ариба это верх. Нивел uh, это соответственно у нас уровень перекликается с французским ниво. Ладо это у нас страна. Су это соответственно свой. Sí. Темпу слов латинского происхождения происходит от того же слова, как и темп в русском языке время. Собственно говоря, все, что делать со всеми этими новыми словами, я сделал видео, можно посмотреть тест. Это арминизм.